Встречаются беда в погуби, и одна у а другой интересуется. Алка, ну что, у вас трижка вместе еще или все, разошлись? Ну та и отвечает. Да нет, не вместе, уже приличное время.